Товарищи, мы здесь говорим, а там все стоит Что стоит? Все стоит еще ходишь давай вот, вот. <смех> лед-то ровный но вот что ты еще такой выискиваешь <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> от юра где сидел там и сверлит и все и голова не будет сейчас рыба сама выпрыгнет но но Тут Саня вручную, опа, и быстрее всех. Смотри, опа, все. Лед метр, да? Метр? А он взял гайку, смотри. Сейчас он глубину глубину мерит. глубину. У него все по-научному. Сыр, дна достать не может. А там уже рыбина зацепилась. Оглушил ее, наверное. Три метра. Стандарт. Тут сидит у нас Юра. Ловит уже на эту, на креветку. Говорит, постоянно клюет, но не ловится. Кого он там ловит, не знаю. О, о, клюет, клюет, смотрите, смотрите, у меня клюет, клюет. Опа, что-то есть. Ребята, блин, камеру-то как вот как вот что-то тащу, тащу, тащу. Тащу, тащу. Опа, опа, опа. Опа, опа, опа. Оп. Снимаем, снимаем. Hit ребята, смотрите, это первый рш. Первый рш твою медь. Вот, вот. Завидуйте, жучки и паучки. Да. На глубине неимоверной. Тут у нас Леша сидит. Там у нас сидит Андрюша, а прямо передо мной Саша, ну и я, собственной персоной. Ёршик уловится исправно. В Деловой такой? хе хе хе Так, что, у столик, надо да, сделать? Вот столик А, у тебя есть столик? Ты знаешь, что тут есть? Да, еще вот Да <свист> Лютуют сегодня вообще. Ужас. Вот время где-то уже полдесятого. льет беспрестанно. Такая разная мелочь. В том числе и вот такой вот ерш у нас попался. Вот Андрюха там подошел ко мне поближе. Там Леха у него там вообще Гераку да да да что а тут продолжает, продолжает, тот то продолжает. Всем добрый день! Мы сегодня на Пикалево. Вот браконьер сидит 8 удочек. Да, блин. И, да, и мормышек да, блин. до самого старожка навешал. И хочет все Всех прям, все выловить. Всех заловлю. Да, вон Лешка сидит, что-то там помельче немножко. Ага, Саша, наш новый товарищ. Вот самый браконьер. Ну, ты там, вот, видите, у меня вот, вот, вот она, вот она клюет таскает, ой-ой-ой. Трибудочку не уперла. Нет, нет, нет, нет. Да, вот Сашка наловил тут вот вот таких зверей больших. Да, вон, Саша, привет. Я да. Делюсь, а привет. Да. да, всем привет. Костя, Володе палочку кости Всем, всем, всем, всем. Костя думал, Михалычу. Думал Мы на Пикалево. А, да, да, да. Палычу, передай, привет. Да, Палычу персонально. А, это его Да, а то он обижается. Палыч, можешь ехать, рыба клюет. Вот. Да. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, Ты куда убежал, Спортсмен? Да нифига не перекур, просто кто-то там сидит. Наглый такой. Сидит, гона, Отдыхает, как прямо я. Да. Вот такой вот рекордсмен. Да это вороном, вороном. Опа, опа, опа, опа. Опа, опа, я дружу, дружу, дружу, дружу, дружу, опа. Побольше, чем у Андрюхи, уже хорошо. Это, Это пока. Ты уже с крупных наловил, отдыхай. Надо другим дать. Нет, сегодня вообще забавный такой денек, Да. Вот такие вот дела, да. Без солнечных очков сегодня никак. Да. Что-то пришел ко мне пожаловаться, а может быть не знаю зачем. Нет, этого... Не, не, ну, он забрал моего червя, самого ловкого, самого прыг... прыгучего, блин, да. Все, да, самого вкусного. Сюда. да, вот столько пока половилось. Нормально. Ты смотри, смотри, что-то он сыпит, сыпит такое тайное вещество. Наркотик, Наркотик да. Конопля, Конопля. <свят> морская. <свят> Но мы же не на море. мара если бы парни со всей страны строки... ты ты ты ты ты ты, ты, ты, ты. ребята пытаются что-то поймать я динка льдинка да, не сичиш, Не говори, красиво. Саня так красиво все это как бы делает, ну, ну вот. Сань, а как вот это все тебе озеро, понравилось? О. Озеро понравилось, да? да? Вообще, да? Ты сюда еще приедешь? Все непременно. Ну ты видел, да, какая тут есть рыба, и ты предполагаешь, какая она тут еще может... Какая она может быть, да? И надеюсь на чудо. Это хорошо. Мы на самом деле живем всегда надеюсь, на чудо. Вот Саня, он вообще молодец. Ты на этом озере первый раз, да? Его она фиг ты ей половил, да? А тебе Понравилось? Вот так вот, да. Вот так вот все это заманивает людей. Вот этот рыбок, вот он сидит, что-то как бы типа кого-то приманивает. Да. О, что-то у него там есть. Неважно, неважно. Жирный, жирный. А смотрите, а вот это он на два крючка. Потому что жадный. Жадный, а сам такой, а сам раз и бросает все на съедание вороном. Пойдем дальше, пойдем дальше. Андрюха, не надо ничего никому рассказывать. Почему? Давай это самое говори, что-нибудь. В общем так, это все секрет. Тут ничего показывать нельзя, потому что некоторые потом приедут и будут ловить очень хорошо, не, не, не, не, не. Да. это не подходит, нужно да, да, да. бежать вон туда, вон подрюжи, вон туда к форели, вот там в садках, да, вон даже вороны, да, да, да. Вор... Вор... вороны и, то, и, и то... то в садках бегут. А так вот, Андрюха, давай. Ну, опускай, что-нибудь там, как а, бы типа. Да, сейчас, это я мигом Давай. Вот я опускаешь, опускаешь, ниже, ниже, ниже. И там ждет злой рш. Вот он сейчас будет склевать. Оп! Одно упало. Чуть-чуть поднимаешь, поднимаешь, поднимаешь. А все, ерши кончились. Походу я всех ешей распугал. Вот его? Да. Сейчас выткивай. Ничего не делаешь, да? да? Рассказываешь анекдот. Да. да. Это потом. Ну и курить вредно для здоровья. А, да. Ладно. А Ра... все? Да. Все. Он... Мы всех выловили? Мертвяк. Мертвяк. Мы всех выловили ершей в Идем к следующему рыбаку. Сейчас, секунда, проверка. Проверка, проветриваем. Проверка связи. Проверка. Сейчас связь наладим. А, а с кем ты будешь связь налаживать? Сейчас, обождите. Надо сделать так, чтобы наладить связь. Да. Связь налаживается вот так вот. У него такая секретная коробочка. Вот так вот. Раз. У, у меня такого нету. Ее не, не выдавали. Так, сейчас обожди, связь наладим? Да, да, да, да, да. время и с пространством. Вот, так. Вот, так. смотрите, он у, у утверждает, что он сейчас что-то клюнет. Оп. оп, так. Очень связь. медленно, медленно. Думаю, что связь, нал... сейчас обожди. Да, Это... солнце вышло, давай, вышло, давай, вот быстрее. Так, вот оп, оп, оп, смотри. Он опускает, опускает, опускает, тут связи? практически глубина почти 2, 3 метра, 3, почти 10 и, и при этом еще толщина льда, метр, связь, почти метр. Связь, связь, наладка связи. Пы, вот пы, если пы, будет... Пы. Ту -ту -ту -ту. О, оп, смотри, оп. опа, там рыба-то там есть. Ну, так это. Оп. О, смотри, где. Нет, меня... он не смог, не смог не ее. Смог. Не смог. Связь не сработала. Да, нет, не связь, взаимосвязь не сработала. Не надо, вообще это самое... Вот, вот Андрюха что-то достал, Андрюха о, достал. Андрюха о, достал, да. Ну, а... Опа, опа, что-то было, было, было. У тебя похоже, что крючок уже... О, О, да. Ну, да. Это ⁇ рш. Наверное, ⁇ Похоже, что это ⁇ рш. оп оп по по по оп по а Не, по Это тебе не по по по по по Юра, по сегодняшняя рыбалка сегодня рыбалка сегодня на 150 процентов отлично погода великолепная коллектив офигенный удочки отличный у всех рыба За... не молчит отзывается Да. даже да. Вот, если да. ее даже тронуть она да. сейчас будет даже клевать. Да Вот б... он. <смех> вот она. Я <смех> говорит, я здесь. Ну давай еще ну, раз. Ну, смотри, я говорит, здесь, ну я не про вашу честь. Да нет. Ну давай см... вот так. Оп, оп, оп, оп, оп, оп. оп. Крупняк. Крупняк. О, бана! <смех> <смех> <смех> мы, мы даже не ставим внимательно. Йорш, медь, твою медь. Пойдем к Лехе, Леха. Лёха, мы идем к тебе. Лёха, давай, вся надежда на тебя. У тебя что-то разговаривает. Смотри, какая у него крупная рыба. Ну, это мелочь. Ну, так-то он тут у речки ловит. А так он слушает радио. А Леха ловит на радио! У него радио говорит, блин! Замануха! Да, Замануха. на новости, на новости, блин! ФМ, наверное, да? Леха, Лёша, Леша, скажи, скажи, как тебе сегодня? Все, да нормально, отдохнули, вы расслабились. Да. Мы рыбки половили. Все хорошо. Замечательно, да? Я тоже думаю, что день прошел не зря, день хороший. Дорога неплохая, да? Я думаю, что и не будет плохая дорога обратно, потому что оттепели как таковой нету. Ак минус один сегодня. Да, прыгает, скачет. Кому-то не путал. Оп-оп-оп. Я должен у каждого. О, ну что-то кто-то что-то поймал. Вороном, ворона на сиденье. И... Сидит теска. Напротив меня теска. Пытается что-то поймать. Он, видите, он что-то жует. Это допинг. Допинг. Ну, в Америке его бы дисквалифицировали. Я знаю. Там вообще там, как бы типа, против русских любой повод. О! Сань, тащит, тащит, тащит, тащит. О-о-о-о! Но он хотел бы пожирнее. Он хотел бы пожирнее. Это допинг. Надо, наверное, добавить допинг. Да, Санька? Да. Мы продолжаем снимать рыбалку. Есть поклевки, но рыба нефилька крупная. Кушок, кушок. Ребята разбежались. Вот там санка. Паша. Вот лежит у нас Юра, и вот возвращается Ангука, походу ничего не получилось. Okay. Yeah. Да. Не Погода немного меняется Ну так что ты орешь-то? Слышь, сука, вы с тобой так, эти так, самые, да, Ерши? Есть, вот, на вот, деревбань. Вот, вот, вот, вот вот вот, вот. а на верхнем, да? Воспоминания да. Была бы мультиварка я бы, наверное, да. Да. Сюда с ребенком ехала. Сюда? Да. Да? да Чтобы его радость была Да, чтобы как-то его затрясло, зацепило да. да Для детей вообще это озеро Такое Все Я, хорошо, все отлично. Я ну-ка говорю, ну говорю иди, да? ну, Всем привет. привет очень, очень хорошо было сегодня отдохнуть. Сегодня 1 апреля 1000... а, 2023 года. День дурака. День дурака. Но мы дураки все собрались в одном месте и решили это все дело использовать на благо. А, да, сегодня приехали на Тикалева. Я не дурак. Я не дурак. Я вчера родился. Как тебе сегодняшнее озеро? Отлично, да, понравилось. Ну ладно, дай бог, дай бог. Он вот сюда приедет и все, изловит, все изловит. А вот так мы тут попиваем чай. Только чай, только чай. Чай. Русского туриста. А алкоголю. Наркотикам нет? Нет. Нет, наркотикам нет. Ну, ну парни можем... довольны. Все, Нет, все, ребята, все отлично. день провели великолепно. Сегодня северный воздух, это и есть наркотик. Наш воздух. Вот. Озон. Тетя Люся, вас бы сюда. К нашему наркотику. Костя, выздоравливай. Да, братан, давай. нам нужна твоя нога. Обе ноги. Нужны. Юра, любитель мелочи. Давайте. А мы на уху Миша, привет! Миша, приезжай к нам. У нас хорошо. Мы поедем на рыбалку за корехой, за настоящей и за камбулой большой. В все. море на голец и на лайду. Вот это будет правильно. Вообще к музику поедем. Отлично. Леша, ваши комментарии. Хочу а сказать? Все хорошо, все выйдет. Леха, у меня все... Вообще... Сонце Саня! По машинам ручкой. Это вот всем муж. большой привет. Наш, наш новый, наш друг, новый да, друг. Да, да, да. да. Он пока нас не знает. А скоро узнает. Нас не знает. Скоро ну, узнает. Он, он, ну, да. В общем, он, он, всем он, большой он, привет. Всем он, он, добра. Он, он, он, добро, нас не знает. Всем добра. Миша, приезжай к нам. Миша, я тебя жду. <свят> на прогрессе 4. Да, да, да. Все четко. Приезжай. Да, да. В общем, там э, тебе рыбы заготовлена, не знаю, там... Будет как на, на черных камнях. Если он оставит ключ мне от гаража. Давайте заканчиваем этот шикарный разговор. Итак, Алексей. Сегодняшняя рыбалка. Отлично, все хорошо. Юра. Давно не бывали на озере? На этом. На этом, да, на Пикалёва. Ну, сегодня показало, что очень даже неплохо. Рыба есть. И рыба есть, и можно даже неплохо посидеть и <свист> половить. Можно отдохнуть вместе с компанией. И даже говоря, можно не ловить. Можно даже не ловить, за тебя наловят. Если кто-то хочет <свист> очень <свист> наловиться. <свист> <свист> вот как бы так но нормально не хорошо хорошо смотрим на луну О, там луна какая шикарная мишки пошли мишки пошли, мишки пошли. стол с ними ах что стол уже обеднел обеднел одни черви у нас только остались. чай черви мотыли все съели падают Закончилась револка.